Всем здорова, ребята, с вами Янкари, и сегодня со мной кушать. здорово И сегодня я так подумал, что нам нужно вернуть охотник против Спидранера. сегодня у нас в роли Спидранера кушать, а я буду охотник. у меня есть вот такой компас, вот, который показывает на показывает меня. Да. Да, я тебя смогу найти и снова победить, и снова тебя разорвать, просто порвать, к сожалению, да, просто я немножко щитерил, но это уже твои проблемы на самом деле. Ну чё? Вот. Ну что, я предлагаю уже начинать. 10 секунд. Э -э да, Поро, у тебя 10 секунд, время пошло. Все, поехала, поехала, поехала. Ну, я как раз -таки пока до сюда добегу. Поэтому ты там пока разбираешься, я смогу уже как бы себе full свет сделать. Это ты ничего мне не сможешь сделать. Никак ты не сможешь мне противостоять. Самое страшное будет, если мы здесь опять устроим mm -hmm. файт на лодках. Это просто будет ну что-то. Опа, а? деревня деревня. Ты нашел деревню? Да. А теперь оттуда я могу быстренько смотаться. В ужасе. В смысле в ужасе? Я... Ребят, я считаю это нечестно, как так. Ладно, окей, окей. Но у меня есть свое преимущество. У меня есть шахта, шахтерские умения. Да, шахта. Да, я шахтер. Ну, пока так, ты ладно. там что-то делаешь, я пшеницу набуду я тебя понял. Так, у нас надеюсь топорики работают? Да, работает. Отлично, отлично. Всегда забираем свое что Железо? Железо. Кстати, ты скрафтил? Ой, ты Ты Ты смысле? Я? Что ты. как ты его нашел? Ты ты убил Голема? Нет. В сундуках. Я тебя понял. Хорошо. О, такой зойка, я не хочу тебя, я не буду трогать. Тут такие зайчики, моники прыгают, я не хочу их трогать. Вот. Так я, я. Что? Лаки, лаки, лаки, на лаки, на лаки, лаки. А ч я тебя, я, я, я понял тебя. Ладно. Так, окей. Я думаю, пришло время тебе. Наказать за, так сказать, за твою наглость Как ты... Как ты это делаешь? All in, all in. Подожди all all Чтобы all вы понимали, ребят Даже когда я читерил против него Он все равно умудрялся от меня как-то сбежать Как-то меня в чем-то передеть Мы зрители, И... что я делаю слушай ты меня спрягаешь Мне нужна еда Опа, еда Опа, на еда Хоть ка. Ай, блядь. Так мне такое не нравится. Нет. А, ну почти не наносит. А, не наносит. Ладно. Ну, пока ты там что-то делаешь, что? я валю а -а -а. голема. Ты валишь голема? Да. А он тебя? Нет. По тактикам. тактикам? Да, тактики, тактики. Что за тактика у тебя там? Секретная. Поделишься? Не. Почему? Это моя тактика. Твоя тактика? Да. О, а тут же есть этот ягодки. А это халяный хавчик. Ягодки. Настоящая спидра, не знаю чего. Уйди. Сиди сюда. Ой. Иди сюда. Нет. Стой! Нет, нет, нет, иди не сюда. нет, нет. Ну подожди, подожди, я с тобой поговорить. Чухо. А! Я. Ха-ха-ха, я... иди сюда. Иди сюда. Я убегу. Да нет, нет, не убежишь. Нет, не убежишь. Стой. ]웃음. Нет. Ты не убежишь. Ты не выберешь. У тебя шансов. У шансов. В смысле? Вот это ты все? Че делаешь? Да едем. Ну, не знаю, давай проходить Майнкрафт. Ну это, кстати, месть. Я знаешь, у меня такая ностальгия. А, Тебя ударить нельзя, да? Да. Вы и. А что ты щит достал? Молодой. Что ты задумал? <связь> ну он что-то задумает такое. Знаешь, неладное. И мне прям. <связь> <связь> <связь> вот это он задумывает. Уф. <связь> <связь> а ты не понял план, я покушать успел ну ты бы так покушал не да нет, я отхилился. ну так я тоже хилюсь какая разница, я все же тебя ударить не могу <смех> Той больно, больно давай, не надо я в лодке забагался О, да ты издеваешься стой окаянный я тебя поймаю я должен тебя поймать ты не должен меня увидеть это моя обязанность, это моя обязанность, понимаешь? ничего ты не понимаешь <свы> тихо <свы> стой Вещи, вещи, вещи, вещи. Вещи? Нет. Вещи? вещи? Нет. вещи? вещи. Нет. вещи. вещи. Нет. У тебя компас я еще остался? Я вообще очень далеко до компаса остался, но все, я... <с> не смогу тебя догнать. Ты близко? А? Ты близко? Нет. Слабо. А я пошел в деревню дальше лутать. В этом главная проблема. Я пошел в деревню лутать. Какую деревню лутать? Ты чё, офигел? Я так был близок! Да, у меня было просто... Одна ошибка. Одна ошибка, ребята. Я просто взял и прыгнул. Не туда прыгнул. А зачем я прыгнул? Да я случайно прыгнул. Случайно пробил, нажал. У меня ещё такие зомби стрёмные. Капец. Ну, я тут пока что. Опа-на. Опа-на, на, Опа -на, -на. в, в деревню поспать. А, хотя тут кровати нет. Тебе негде спать. Там еще, я, отстаньте от меня. Отстаньте. Так, ладно. так, ну я знаю свою тактику. Я знаю, как я смогу тебя победить. Но я смогу тебя победить. Я смогу. Ты уверен? Ты так уверен в себе. Да. О, мальчик. Ты просто мальчишка. Ты просто мальчишка, который <связывается> думает, что он меня победит. Я кровать лутай, мне все равно. Лутай, лутай. Пока я не залутал твою жизнь. <сих> Тихо. От, <сих> а ты где? А <сих> <сих> <сих> я, я выживаю. <сих> а, <сих> ну <сих> ты за мной охотишься. Ну ладно. Да куда? За, за мной скелет охотится. Поэтому у меня было, Походу был сейчас. бой на жизнь, а на смерть. Так, мне что надо? Мне надо сейчас будет вот так вот сделать. Как вот так вот? Как вот так вот? ты где? Я не знаю, я далеко. <смех> <смех> Стой! <смех> Нет! Нет! <смех> Лох, все. Чего у тебя был? А, доски, доски, доски, доски. Это просто жесть! Что происходит? Я... даже я опять в другом месте заспаунился. Да это издевательство. А. О, мечты а деревянный я выкину здесь. Он как Почему я не допрыгнул? Почему? Почему я не допрыгнул? Второй раз. Не учишься на Уйди, Уди, уди, уди. Их два было. Это очень сложно, ребята. Это очень сложно. Я готов его просто, готов его победить, но опять я не допрыгнул за фигня? У меня начинает подгорать друже а не начинает. Ну все хорошо. Ну, конечно, ты любишь убегать. Ты все, да. что можешь, это убежать. А у тебя даже броня есть? У меня даже брони нет. Понимаешь, у, меня... у меня нет брони. У меня просто деревянный меч. А я убежал от столбового. А у тебя компас есть? Зачем я тебе это говорю? Но одно, но компас есть. Дали бы мне еще бесконечную еду, было бы вообще шикарно. Опа, вот это нужная вещь. Еда? Овцы. овцы. Овцы? Зачем тебе овцы? Нет, я сейчас боюсь, опять не допрыгну. А ты куда? Да тут... просто куча всего, на самом деле. Ну я побежал пока что. Беги-беги, пока можешь от меня бегать Я буду бегать Потом ты не сможешь от меня бегать Смогу Потом ты будешь получать от меня по лицу, понятно? Так Ну я очень близок Я уверен Почему? Ай, блядь Нет, я близок к смерти Ой, как близок к смерти Ой-ой-ой, как близок к смерти Походу ты Аб... умер, да? Не-не-не Ой, как Ой, как нехорошо. Ой, как нехорошо. Ну, есть другая страна. В смысле, в другой стороне? Да. О, их тут 80. Нет! Их тут. О! Жесть. Просто жесть. Сколько вас тут охотник там монстров? Чего? ]でした. Ты бы видел, сколько их там, братик. إنга. Ты нигном? бы это видел. А, тут еще есть. Какая сложность стоит. А ты там кого? Зомби увидел? Не-не-не-не-не. Миллиард скелетов. Ой-ой-ой, а там крипер, там крипер? Когда я говорю миллиард, это значит прям, ну, миллиард. Так, ладно, моя гениальная заготовка. Надо ее реализовать. Гениальная заготовка? Угу. Я бегу в деревню, мне надо кое-что тут забрать. Что-то хочешь забрать? Да там есть я там приколю. Ну чтобы ты мне сейчас не грохнул. Короче, я понял. Компас иногда показывает не в ту сторону. Вот и мне на него нужно нажать, чтобы он показал в какую сторону мне идти. А ты меня видишь? Нет, я тебя не вижу. Я только сейчас понял, что Компас меня обманывал. А ты где? В а? деревне? Я не, я не знаю где. Я пытаюсь выжить. У меня очень суровые условия. Невероятно суровые. Так, если мы аккуратненько спустимся. Осмотр территории. О, да. Я поел. Если ты нашел хавчик, значит ты в деревне. Нет, я убил корову. А корова была возле деревни. Угу. Почему? Потому что я видел, там корова была. Ну так, а как будто они в других местах не спавнятся. Нет, два меча то не собрал, корову ты не убил. Угу. Ну я тебе и говорю, как будто корова в других местах не спавнится. Ага, но тут ты... чернильные мешки и лодка. Угу. Что тут у вас есть? Ты где? Ты где? Ты кошку нажал? Нет. А кого? Рыбу. А, ты где трубачишь еще? А у меня выбора нет. Мне нужно выжить. А в деревне еда есть? Я понимаю. Но знаете, где еще эта деревня? Тут вот я, конечно, прогадал. По поводу? А, это я тебе не скажу. А, твой зловещий план, который нет, у меня нет железа, чтобы я взял сжигалку А, -а, -а. я тебя понял Подойди. Ну все, я от тебя полностью убежал, Ты уже меня не догонишь. <coughs> Почему? Ну я очень далеко. Фигово. А сколько далеко ты убежал? Ну очень далеко. Очень? Да. Это плохо. Я в лесах. В лесах? Да. Ты что лесник? Кити леса. Сюда мне не надо. Ч ⁇ выжил? Вроде как. Ты у меня на записи увидишь, сколько у меня было просто скелетов. Это, ну, очень много. Я когда Тип на Тубетуче играл, также было. Даже там не скелетов, там столько же игроков было. А, ну, туби тути? Да, и каждый был yeah, готов. это за... сочувствую. И, каждый... и, и что ты yeah. Каждый был готов захерачить меня кристаллами. Я знаю, и Так, все, ну давай, раз, два, три. Так, надо выбежать из деревни. Из деревни? Да, из деревни. Ну ладно, уже есть. Из какой деревни ты хочешь выбежать? Да неважно. А чем ты там занимаешься? Thank <laughs> you. Yes. <laughs> Иди сюда. Куда ты полез? Да ты серьезно? Да. У тебя так много блоков? Да нет, у меня есть план, которым я буду придерживаться. Подожди. О, у тебя есть вода? Да не зачем? Ага. А-а-а. А я не могу сюда поставить. Ну ладно. А как? Она не ставится. Куда мне... Вот и сиди дам. А куда я вообще полез? А я знаю, что я сделаю. Я сделаю проще. Ты что думал? Я не такой умный, да? Я тебе не дам его достроить. Да в смысле? А, чего? Вс. А нет. Здесь важный ресурс, кровать. Нет! Нет, отдай отдай. Опа, на ад. Здравствуйте. Да в смысле? Давайте, пожалуйста. А, не, не, стой, стой, стой, стой, вернись, вернись. F3D. Да. А, блядь, F3D. Так, все. Раз, два, три. Так, ну бежим, бежим, бежим. Стой! Я тебя нашел. Молодец. Да в смысле, нет? В смысле, ты меня просто хочешь тут так и оставить? Да. Почему нет? ты подлый да ну ты серьезно да я серьезно фортрес не всяк ты нашел фотографии а фортрес чего страха я тебя понял я тебя понял я тебя понял я для тебя очень не такой знаешь несложный соперник я тебя понял я принял твои утверждения хана тебе нет не попадаю <свист> <свист> <свист> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, <свист> тихо. Куда ты? Куда <свист> ты? <чё>? Ты <свист> че? Охренел. <свист> Мне стоило просто задуматься на секунду. А он опять все застроил. Не, ну это, это Это бред! Вы понимаете, ребят, вот она его тактика. Вот она, тактика спи Типа спидранера! Типа спидранера. Опа, опа, а это кто у нас? такой хороший? <свист> Тихо, тихо, тихо. Доски в аду, конечно, это самое то, но. Нет, этим мы пользоваться не будем. Кроватка? На палке. Спасибо. Гребанный сплэш. А, нет, нет, нет, нет. А он еще и смотрит, смотри. Тебя Ты смысл? Тихо. А, стой, стой, стой, стой, стой. Давай поговорим, давай поговорим. Давай, я не, Я не с тобой, я не с тобой. Даже я этого где то видел. Ты где? Давай, может, мы с тобой поговорим. Тихо. Оп-оп-оп-оп-оп. Я не понимаю, где это. Хороший вопрос. Там пороща. Опа, опа. Иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший. Иди ко мне, мой хороший. Да ты издеваешься надо мной. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Меня. Да ты крыса, да ты мышь. Так все, подожди, все пауза, Дай... да? Ща, подож... меня все зависло. Это я, потому что в обычном ряду. Так, так книжки в жопу Так. Очень нужно кое-что найти важное, очень важное для меня, очень важное для меня. Хоть бы я это нашел, хоть бы я это нашел, О, хоть панда. бы я это нашел. Yes, yes. Сюда. Не, я, я сейчас победа за мной, победа за мной, победа за мной. Нет, победа за мной будет. Не надейся, не надейся, просто не надейся. Тут у тебя шансов ноль. Но может быть есть, конечно, парочку. Парочку? Да. Парочку. Ну не больше. но не больше. Uh... Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. ты о Нет. ай яй ай яй. яй Нет. Нет. Нет. Нет. не Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. Нет. У нас с ним был, был такой роман прекрасный. Был роман. Был, был роман за др... драконом. На самом деле он не злой, он добрый. Ага. У, него, у него сердце доброе. Ага. Главная душа. Еще у него неплохое дыхание. Опа. Блин, я, не, я вот отчасти тебе вроде этим и помогаю, а вроде нет. Вот. Сложно, сложно. На самом деле сложно. Нет, ты уже здесь. А я знаю, что я сделал. Я знаю, как я с тобой поступлю. Я знаю, как я с тобой поступлю. Я тебя поймаю. Я тебя здесь подловлю. Еще что? В смысле? <свят> Ты что, хочешь умереть? Раз... Ага. Нифига, нифига наставил, нифига наставил. Ага. Так, а, что, ты не собираешься кристалл ломать? Да зачем? Откуда он ченамит? <звук> <звук> <звук> Короче, тут такая тема произошла, то, что у меня выключили интернет, и я не смог до конца отснять. Но в конце концов, я бы его все равно убил, потому что если он бы. он бы очень долго бежал до меня. Как-то так. Поэтому конец серии будет вот такой. Извините за такое. Да. Ну, у меня интернет хорошо, я не виноват.